Марина и Катя давно уже дружат. Они соседки и живут в квартирах напротив. Почти каждый день девушки ходят к друг другу в гости. Вместе посещают салоны красоты и иногда подолгу засиживаются на кухне у одной из них за разговорами и обсуждениями дел насущных. Когда-то, когда Катя только переехала в этот дом, они сразу не взлюбили друг друга. А потом как-то Марина помогла Кате отбиться от грабителя у дома и с тех пор девушки не разлей вода. Катя мать-одиночка, а Марина замужняя девушка без детей, которая живет вместе с родителями мужа. Ее свекровь давно и тяжело болит. У нее язва желудка, которая не была вовремя залечена и в ее 80 лет, стала доставлять большие проблемы ей и всем вокруг. За последние полгода Марина больше времени провела в больницах и в попытках найти хороших врачей и достать лекарства, чем с мужем. Женщине постоянно становилось плохо. Она уже принесла несколько операций, но улучшения наступали лишь на несколько дней. А потом снова приходили боли и ухудшения самочувствия. Марина часто плакалась Кате, что сил у нее больше никаких нет. Ей надоело постоянно ухаживать за больной свекровью, пока муж на работе и с друзьями гуляет. Ей тоже хотелось просто приходить домой и ни за что не отвечать, и ни на кого не нянчиться, как с маленьким ребенком. Катя сочувствовала подруге, но помочь особо ничем не могла. В настоящий момент Ангелина Викторовна находилась дома. С ней сидела специально обученная нанятая сиделка. Марина в это время пыталась найти работу, а ее муж во вовсю устроил свою карьеру. блажал начальство, возил их по баням и ресторанам и отчаянно пытался показать, что ему можно доверить управление крупной компанией. У них все решалось именно так. «Если отрываешься от коллектива и не гуляешь по выходным, то с ними тебе не место». Маму Алексей любил, но не хотел возиться с ней и сидеть около нее. Он зарабатывал деньги на лечение, операции, сиделку и полностью содержал жену. Но и от нее требовал того, чтобы она ухаживала за матерью, раз сама не работает. Марина понимала, что полностью от него зависит и ничего не могла сказать против». Только Катя ее и понимала, хотя и ругала постоянно за безвольность и за то, что позволяет так с собой общаться. Так они и жили. Алексей все время на работе, да по ресторанам, а Марина у кровати больной с всю кровью. Женщина понимала, что сыну по большому счету на нее наплевать, и Марине она в тягость. Поэтому часто плакала и просила сдать ее в спецприют, где она бы никому не мешала. Несколько дней назад у нее случился очередной приступ, очень сильный. Марина прибежала к Кате и попросила присмотреть за квартирой, так как ключей в тот день у нее не было. Свекровь увезли на скорой. Марина поехала с ней, а Катя осталась присматривать за открытой квартирой и дожидаться появления Алексея. Алексей появился вечером и, закрыв квартиру, умчался в больницу. Уже оттуда Катя звонила Марине и говорила, что Свекровь снова повезли на внеплановую операцию, после которой ей должно было стать легче. Во время операции Марина и Алексей жутко нервничали и боялись непоправимого. Но Ангелина Викторовна отлично перенесла вмешательство и оказалась в обычной палате для последующего выздоровления. В этот раз она быстро шла на поправку, а уже через неделю в Нинофе оказалась дома. Все вернулось на круги своя. Марина и сиделка ухаживали за больной, и Алексей развлекался сам и развлекал начальство. После этой операции Ангелине Викторовне выписали новое лечение, при котором каждый день она должна была принимать утром и вечером лекарства. Новые лекарства, выписанные врачом, стоили очень дорого. Для того, чтобы их купить, Алексей теперь работал практически сутками. Днем в компании, а по вечерам подрабатывал в такси. Однажды Марина прибежала к Кате и попросила отвезти ее в аптеку в соседнем городе, в котором они покупали лекарства для свекрови. Оказывается, утром Ангелина Викторовна плохо себя почувствовала и пошла выпить лекарство. От недомогания она выронила ампулу из рук, и та разбилась. Марина помогла свекрови прилечь и дала другу ампулу. Но та была последней в коробке, и нужно было срочно ехать покупать еще, чтобы дать женщине лекарство вечером. Катя быстро согласилась, и забрав сына Катя, они поехали в город на ее машине. Марина водить не умела. По дороге в соседний город Марина постоянно пыталась сказать что-то Кате, но вроде как не решалась. Наконец она заговорила. «Слушай, Катюш, у меня к тебе одна огромная просьба. Можем мы по дороге заехать в одно место? Мне нужно там по делам». Марина явно замялась, и видно было, что ей неудобно об этом говорить. Катя удивленно пожала плечами и кивнула головой. Марина стала говорить подруге, куда проехать, и в конце концов они оказались в обычном дворе среди высоких многоэтажек. Кать, подожди меня, пожалуйста, я быстро. Марина выпорхнула из машины и пошла к какому-то подъезду, а там ее уже ждал незнакомый мужчина. Он по-свойски обнял Марину и поцеловал ее. А Катя жутко удивилась. У Марины есть любовник? Да ладно, быть такого не может. Пара у подъезда о чем-то недолго поговорила, а потом они приблизились к машине, и Марина сказала Кать, мы с Димой приглашаем вас подняться и выпить чаю, пообщаться. Ну, пожалуйста. Марина смотрела на Катерину и ее сына таким умоляющим взглядом, что Кате даже стало неудобно отказать. Они все вместе поднялись в квартиру Дмитрия, и он сразу предложил всем чаю и пообедать. Марина согласилась и пошла помогать ему на кухне. Оттуда Кате прекрасно было слышно, как они воркуют. В голове у нее творилась полная путаница. «Как подруга могла не рассказать ей о том, что у нее есть любовник?» Катя вышла на кухню и попросила Марину выйти на пару минут. Но Дима сразу понял, что девушкам нужно посекречить. И вышел сам. Марин, а кто это? Ну, Катя, как тебе объяснить? Неужели ты сама не видишь? Ну, это Дима, он мой, эм, друг... И давно вы дружите? А как же Алексей? У вас же семья. Как ты вообще можешь быть такой циничной? Ты ведь меня позвала купить лекарство для твоей свекрови. Я сама попросила отвезти тебя к любовнику. В следующий раз бери такси, меня в такие дела не впутывай. Кать, не нужно из меня делать монстра. Ты же видишь прекрасно, что Лёса совершенно внимания на меня не обращает. Он сутками на работе, а после предпочитает с друзьями до да начальства мотивбара и рестораны. А о том, что у него мать больная дома, он совершенно не думает как не думает о том, что я тоже не железная и не могу все тянуть на себе. Да и со свекровью мне одной тяжело. Сиделка только днем, и она ничего почти не делает, практически весь уход на мне. И при этом меня еще припрягают постоянно тем, что я не так ответила, не тем тонном обратилась к Ангелине Викторовне или не улыбнулась лишний раз. «Моя готовка ей не нравится, мой уход ей не подходит, и вообще для всех всегда я плохая. Ты думаешь, они так хорошо ко мне относятся? А вот нет! Не могу я так больше, мне нужен отдых. От них и разрядка. Дима хороший, мне с ним легко и просто». Катя слушала подругу с раскрытым ртом, а потом молча вышла из кухни. В комнате, где остался ее сын, были слышны смех и какая-то возня. Заглянув туда, Катя увидела, что Дмитрий и Ваня играют на полу в какую-то занятную игру. Катя вошла и молча наблюдала за ними. Она давно не видела сына таким веселым и счастливым. Спустя полчаса Марина позвала всех к столу. За обед стоял оживленный разговор и смех. Кате неожиданно был приятен ее новый знакомый. А Ваня все пытался переключить его внимание на себя. Марина же сначала тоже смеялась и что-то рассказывала. Но Дмитрий переключил все внимание на Катю и ее сына. Марина насупилась и только молча сидела. Спустя примерно час веселой посиделки, Марина вдруг стукнула рукой по столу, да так, что все вздрогнули и резко произнесла. «Так, нам пора. Спасибо за теплый прием, Дима». Она резко встала и вошла в коридор. Катя и Ваня последовали за ней. Они все оделись и попрощались с Дмитрием, спустились в машину. Марина молча сидела, и видно было, что она рассержена. Катя несколько раз по дороге пыталась заговорить ее, спрашивая о Диме, узнавая адрес аптеки и просто пытаясь понять, что же произошло так внезапно с подругой. Марина только молчала и изредка кивала или подсказывала дорогу. Они заехали в нужную аптеку и купили приличный запас лекарств на несколько месяцев. На обратной дороге Катя не выдержала и заговорила. Марин, что с тобой происходит? Ты обиделась на что-то или мы чем-то тебя разозлили? Ну, как тебе сказать? Я привела тебя к моему другу, а он все внимание только тебе уделяет. Ну, ты знаешь, я не обижаюсь, все в порядке. Дима, он такой и есть. Всегда активный, шумный, галантный и очень любит детей. Марина задумчиво посмотрела на Ваню и потянулась к нему, чтобы потрепать мальчишку за волосы. «Ну, это хорошо, что не обижаешься. А как давно ты Диму знаешь и откуда? И, кстати, какие у тебя планы на будущее? Планируешь разводиться или так и будешь на два дома жить?» Катя, я не знаю, как сложится в будущем. Пока меня все устраивает, а дальше посмотрим. С Димой мне легко и просто, я к нему сбегаю от трудных будней и семейных проблем. Он, конечно, требует, чтобы я развелась и окончательно переехала жить к нему, но меня пока такой вариант не устраивает». Ты знаешь, он для меня как запасной аэродром. Всегда доступен, всегда в хорошем настроении и рад меня видеть. С ним не возникает сложностей, он не применяет встречу со мной на друзей. Ты и мама его, слава богу, не рядом. Идеальный вариант, когда мне хочется различиться и расслабиться. А познакомились мы с ним давно, около двух лет назад. Тогда свекровь только начинала болеть, и однажды я сходила с ней в больницу на прием. Пока Ангелина Викторовна была в кабинете у врача, в очереди я познакомилась с Димой. Он был следующим и спрашивал у меня, как быстро продвигается очередь и есть ли кто перед ним. Мы быстро нашли общий язык, разговорились, а потом я взяла его номер, и когда вышла свекровь, то мы ушли. Леша тогда уже мало бывал дома, и до меня ему почти не было дела. Я могла уходить на всю ночь, не ночевать дома, а он будто даже и не замечал этого. Все у него работа, да работа. Спустя месяц я позвонила Диме и попросила встретиться. Там я ей рассказала ему, что замужем и разводиться не собираюсь. Но против приятных встреч с ним не буду. Так и завертелось. За это время я жутко к нему привыкла и бросать не собираюсь. Но и семью рушить тоже не буду. Он верный, как собака, ждет меня всегда. Катя слушала подругу и никак не могла поверить в то, с какой циничностью она рассуждает о семье-любовнике и с каким пренебрежением отзывается о Дмитрии. Вдруг Катя посмотрела на подругу неожиданно трезвым взглядом и понимала, что ее соседка обычная изменщица, которая сама не знает, чего хочет и мучает двух мужчин. Ей вдруг стало жутко неприятно дружить с такой неприятной особой. Она только удивилась, как могла раньше не замечать такой подлой натуры и потребительского отношения к окружающим. Домой они доехали молча. Катя не хотела даже разговаривать с Мариной. Та сухо поблагодарила ее за поездку, и девушки молча разошлись по домам. С тех пор дружба между ними заметно остыла, и они уже практически не общались. Лишь изредка могли поздороваться, узнать, как дела, и пойти дальше по своим делам. Так прошло совсем немного времени, и однажды Катя услышала, что из квартиры бывшей подруги доносятся крики и скандал. Из того, что Катя могла услышать, отрывками ей стало ясно, что Алексей уехал в командировку на неделю, но вернулся раньше времени. Дома он обнаружил совершенно неухоженную маму одну в квартире. Она рассказала ему, что Марина уехала, как только за Алексеем закрылась дверь. Она просто оставила больную свекровь одну и уехала на пять дней, даже ни разу не позвонив ей не приехав. Алексей сначала ничего не понял, но осознание того, что жена, скорее всего, изменяет, пришло достаточно быстро. Куда еще она могла уехать на пять дней, говоря ему при этом по телефону, что находится дома? Он через знакомых выяснил местоположение телефона жены и поехал туда. Прибыв на место, где жил Дмитрий, он собрался выйти из машины и пойти осмотреться во дворе, как вдруг увидел Марину, выходящую из подъезда с Димой за руку. Алексей торопил сначала, а потом не спеша подошел к ним. Когда он накликнул Марину, то она чуть не упала от неожиданности. Дмитрий сразу понял, в чем дело, и предложил им поехать домой и разобраться там. Диме немного досталось от Алексея, а вот жену он привез домой и песочил по полной. Марина пыталась оправдаться, но в такой ситуации немного можно придумать удачных оправданий, да и Алексей был не дурак. Он и ранее подозревал Марину в неверности, но старался закрывать на это глаза. А тут она совсем перешла все границы. Из своей квартиры Катя услышала, что хлопнула дверь и соседей и подошла к глазку посмотреть, что же там происходит. Она увидела Алексея, выходящего в спешке из квартиры. Через пару минут Марина уже звонила в дверь некогда лучшей подруги. Катя увидела заплаканную Марину и сначала даже не хотела открывать, но через минуту передумала и приоткрыла дверь. Марина плакала и хотела что-то сказать свои слезы. «Катя, я хотела поговорить!» «Леша, ругались. Марина не могла даже выговорить предложение. Катя закатила глаза и впустила ее в квартиру. Там Марина сразу прошла на кухню и села за стол. Катя осталась стоять в дверях. Она молча смотрела на соседку и ждала, пока та скажет, что же ей надо. Марина завела разговор. Мы с Лёшей поругались. Он узнал о Диме. Вернулся раньше с командировки и поехал меня искать по местоположению телефона. А там он увидел меня с Димочкой за руку. Лёша совсем с ума сошел. Он ударил Диму и накричал на меня. «Разве можно так сойти с ума? Контролировать ведь себя нужно. Совсем не знаю, как теперь с ним таким жить». Мне пришлось сказать Лёше, что Дима мне абсолютно не важен, и он только развлечение для меня, а Дима, похоже, обиделся. Теперь даже трубку не берет. Кать, ну хоть ты мне скажи, за что они оба так со мной? Марина еще больше расплакалась, а Катя вдруг крикнула так, что даже сама вздрогнула. Замолчи. Знаешь, что, дорогая бывшая подруга, ты, похоже, совершенно за собой не замечаешь того, насколько плохо ты ко всем относишься и как больно ты сделала им обоим. Что значит, за что они с тобой так? Ты изменила своему мужу. Ты изменяла ему на протяжении нескольких лет. Ты Диму называешь за глаза, а теперь еще и ему лично говоришь, что он запасной аэродром и совершенно тебе не важен. Марина, так людям нельзя относиться. И Дима, и Леша живые люди, и они не заслуживают такого к себе отношения. Леша практически сутками работает, только бы и тебя и маму свою всем обеспечить. Тебе совершенно не на что жаловаться. Если уж тебе не работая, имея сиделку, сложно поухаживать немного за больной свекровью, и вместо этого ты припошла уехать к любовнику и оставить ее одну, то ты совершенно безответственная и ветреная. Ты ищешь только где бы тебе попроще, да поудобнее было, и просто их обоих используешь». Если они оба тебя бросят, то будут абсолютно правы. Такие, как ты, должны оставаться одни. А сейчас вон из моей квартиры, не видит, не знать тебя не хочу. Мне не нужна такая подруга, как ты. Уходи». Марина ошарашенно смотрела на Катю. А после такой речи просто молча встала и ушла, сильно хлопнув в дверь. Катя сама не заметила, как от злости покраснела. Она действительно очень сильно разозлилась на Марину. Хотя даже и сама не понимала до конца, почему. Настоящую причину она поняла намного позже. Больше девушки с того дня не общались и даже не здоровались в подъезде. Дружба испарилась, будто ее никогда и не было. Марина была жутко рассержена на Катю, на Диму, на мужа и на саму себя. Ей больно и горько от своих поступков, от тех слов, что она услышала о себе от всех и от самой себя. В глубине души она понимала, что не права, но признавать ничего не хотела и мириться ни с чем не планировала, считая, что они незаслуженно ее обидели. Спустя месяц после такой крупной ссоры с Алексеем, Марина все-таки поняла, что семья ей важна, и она хочет ее спасти. Она долго извинялась перед мужем и просила прощения у всей крови. В конце концов, Леша сдался, ведь любил свою жену безумно, и простил ее. Но с одним условием. Во-первых, она должна была порвать окончательно с Дмитрием. Во-вторых, Марина должна была уделять все время семье и не иметь больше подозрительных связей. А в-третьих, она сама должна была ухаживать с тех пор за свекровью, без сиделки. Марине, конечно, такое было не по душе, но выбора у нее не было. И пришлось принять все условия Алексея, чтобы выпросить его прощение, восстановить доверие и разрушение семьи. Все условия оказались ей приемлемыми, кроме разрыва с Дмитрием. Это рвало ей душу на части. Все-таки она по-своему его любила и терять совершенно не хотела. Дима был для нее луччиком света в темном царстве. Но ей так и пришлось сделать выбор. Она в тайне от мужа переговорила с Димой, но тот ясно дал понятие, что в его жизни уже появилась хорошая женщина. А Марина поступила с ним подло и некрасиво. Он прогнал ее и сказал никогда больше не появляться в его жизни. После этого в Марине будто что-то сломалось. Она жила будто в автоматическом режиме. Механически улыбаясь, могла забыть поесть и совершенно не могла спать по ночам. Алексей заметил перемену в поведении жены и старался развеселить ее. Возил ее на море и всячески старался помогать и проводить больше времени с ней. Но ею тоже было неинтересно. Алексей никак не мог понять, что же происходит с Мариной. Он даже попытался поговорить с Катей и убедить ее привести Марину в чувство по старой дружбе. Но в квартире Кати уже жили другие люди. Оказалось, что месяц назад она продала квартиру и переехала, никому и ничего не сказав. Марина пыталась найти ее, звонила на Катин номер, но все было без толку. Бывшая подруга будто канула в лету. Старушки у подъезда шептались, что Катерина переехала в другой город, а кто-то говорил, что у нее появился хороший мужчина и отец Ванечки. Марина все пыталась стать примерной женой и невесткой. Она целыми днями готовила сложные блюда, стирала и убирала, освоила вязание и много-много читала. Подруг больше у нее не осталось, семьи у Марины не было. Ей практически незачем было выходить на улицу. Только за продуктами иногда прогуляться в парке, и все. Остальное время девушка проводила в заперти, ухаживая за больной свекровью и играя в примерную жену. Первые три месяца она даже была счастлива и радовалась тому, что Алексей вернулся к ней, и семья восстановилась. Она надраивала квартиру, готовила по пять блюд в день, вязала носки и шарики и проводила много времени со свекровью. Ей в последнее время стало гораздо лучше, хотя приступы язвы иногда случались. Они вдвоем пекли пироги, смотрели сериалы и учились вышивать. следующие несколько месяцев хозяйственный пол Марины поугас. Ей уже не хотелось вставать так рано, чтобы готовить очередные сложные блюда и пироги. Уже с меньшим рвением она убирала и стирала. А по вечерам предпочитала запираться в своей комнате, а не проводить время за рукоделием со свекровью. Она все меньше времени уделяла Алексею и просто просила оставить ее одну. Мужчина совершенно не мог понять свою жену. Не понимал, что что-то явно с ней происходит. В конце концов, спустя примерно год после скандала с Алексеем и попыток наладить счастливую семейную жизнь, Марина сдалась. Она больше не могла его видеть дома. Ей не хотелось быть с ним рядом и готовить ему, и ухаживать за свекровью, и проводить время только с ней. Марине также больше не хотелось. Она все больше огрызалась и грубила им. Все чаще уходила из дома или просто сидела, запершись в своей комнате. Алексей вновь заподозрил ее в неверности и стал следить. Слежка показала, что Марина просто уходит из дома и сидит одна, либо в парке, либо в каком-нибудь кафе. В такие моменты она не отвечала на его звонки и дома не рассказывала, где же она была. От нее исходили только раздражение и злость в любой момент и к каждому поводу. Дальше так продолжаться не могло. И Алексей вызвал жену на откровенный разговор. «Марина, так дальше продолжаться не может. Ты мучаешь себя и уже полностью измучила нас с мамой. Что с тобой происходит? Чего тебе в жизни не хватает? Почему ты грубишь нам по малейшему поводу, уходишь из дома и просто днями просиживаешь в парке или кафе одна?» Что с тобой? Скажи мне уже раз и навсегда, нужна ли тебе семья или нет. Если нужна, тебе придется много изменить в себе и в твоем поведении. А если не нужна, то собирай свои вещи и иди на все четыре стороны. У меня больше нет сил терпеть твои выходки и постоянно чувствовать твое раздражение и недовольство. Марина молча слушала мужа и смотря в пол. А потом вдруг резко поднялась со стула и в запале стала кричать. «Да знаешь что? Достал ты меня! Я устала и от тебя, и от матери твоей, и вообще от всего. Я не люблю тебя, и уже давно. Все это время я пыталась спасти нашу семью, но спасать уже давно нечего. Я любила и люблю только Диму, а он меня». Раньше меня все устраивало, но вмешался ты и разрушил всю мою идиллию. Не так хорошо было раньше видеть тебя только по ночам и получать у тебя хорошие деньги. А для всего остального у меня был Дима. Но нет, тебе нужно было вмешаться и все разрушить. Ненавижу тебя, видеть тебя больше не могу. Конечно, я ухожу от тебя, причем с огромной радостью и облегчением». «Надоело мне и мама твоя тоже. сколько можно уже за ней ухаживать Я веселиться хочу развлекаться и легко жить а не так как сейчас в вроде бесплатной сиделки и няньки надоело Марина собралась выйти из комнаты где они ругались, но лёша вдруг быстро подошел к ней и схватил ее за руку и притянув к себе и злобно прошипел. знаешь что? «На сбора тебе полчаса. Через полчаса я вызываю полицию и сдаю тебя им. Ты неблагодарная хамка. Ни слова не смей больше говорить о моей матери и обо мне. Давно пора было тебя выгнать, еще тогда. Ты эгоистка и просто ненормальная. Уходи, на мои глаза больше не попадайся, плохо будет». Алексей отпустил руку Марины и подтолкнул ее к выходу. Разъяренная Марина выскочила в другую комнату, наспех собрала свои вещи и уже через полчаса стояла у подъезда и ждала такси, чтобы поехать по такому хорошо известному ей адресу. Когда приехала машина, Марина с радостью запрыгнула в нее и перевела дух. Она и сама понимала, что сгоряча говорила слишком много Леши, и его злость была оправдана. Марине в какой-то момент даже стало страшно, но сидя в такси она успокоилась и даже немного подкрасилась, ведь хотела, чтобы Дима увидел ее во всей красе. По дороге к его дому она мечтала, что наконец они смогут быть вместе, и наконец в ее жизни будет кто-то, кто будет ее любить так сильно, как умел только Дима, и она сможет наконец ответить ему взаимностью. Она вспомнила, как Дима просил ее бросить мужа и жить с ним. Как он мечтал иметь с ней троих детей и планировал создать совместный бизнес, который они оба давно хотели заниматься. Вот наконец такси заехала в до боли знакомый двор. Марина уже предвкушала радостную встречу и подрапливала таксиста. Настолько ей хотелось наконец увидеть своего Димочку и порадоваться его хорошими новостями. Затомозив у подъезда, таксист высадил Марину и поехал дальше. Она вместе с чемоданами поднялась на его этаж и стала звонить в дверь. Дима долго не открывал, а открыв, оторопилась застыл в дверях. Любимая, наконец-то развожусь с мужем. Теперь-то мы сможем быть счастливыми вместе и сделать все то, о чем так давно мечтали. Я знаю, что сильно тебя тогда обидела, но ты прости меня. Сама не знаю, как могла быть такой дурой, и не замечая того, что ты мой единственный любимый». Только ты мне в жизни нужен. Без тебя и свет не мил. Что же ты держишь меня на пороге? Позволь же пройти. Я все-таки к себе домой приехала?» Марина попыталась протиснуться в квартиру, но Дима задержал ее. Он отстранился и посмотрел на Марину осуждающим взглядом. Спустя пару минут он, наконец, заговорил. «Слушай, ты серьезно думаешь, что после всего, что ты мне сделала, я просто буду сидеть на одном месте и ждать, пока ты повзрослеешь и определишься?» Ты ведь и сама не знаешь, чего ты хочешь в жизни. Тебе никто не нужен. Ни я, ни твой муж, ни твои друзья. Ты сама своим поведением отстранила от себя всех. Ты мужу изменяла. Ты мне врала, что он тебе не нужен, и ты только меня любишь. А потом, мало того, что он как сумасшедший на меня набросился, так ты еще и при всех заявила, что я для тебя никто и был просто мимолетным развлечением». Скажи спасибо, что я ему не рассказал всю правду о нас. Он ведь так и думает, что мы с тобой только пару раз встречались. Так вот, дорогая, я вычеркнул тебя из своей жизни в тот самый день. Мне не нужна рядом изменщица или лицемерка Я сразу после тебя встретил отличную женщину с ребенком, которая сразу стала ко мне относиться с уважением и теплотой. Мы любим друг друга. А полгода назад мы поженились. Так вот... У меня наконец-то есть настоящая семья, в которой меня любят и уважают. Ее ребенок стал моим ребенком. А скоро у нас родится наш общий малыш. Так что ты мне больше абсолютно неинтересно. Твой запасной аэродром теперь закрыт навсегда. Уходи отсюда и больше никогда не возвращайся». На этих словах Марина даже побледнела от злости и растерянности. Она совершенно не ожидала, что Дима прогонит ее. И к тому же, что у него уже есть другая женщина и своя семья. Марина замрела на несколько минут и просто смотрела затравленным взглядом на Диму. А потом из глубины квартиры послышался знакомый голос. «Дорогой, кто там?» В коридор вышла беременная Катя. Такого удара Марина точно не ожидала и просто потеряла дар речи. Но уже через минуту она попыталась прорваться в квартиру и добраться до Кати. Она стала кричать, что та предала ее и заняла ее место. Катя быстро взяла бывшую подругу под руку и потащила ее вниз на улицу. На улице Катя с силой встряхнула Марину за плечи, чтобы та перестала голосить и успокоилась. Марина же замолчала на секунду, а потом уже тише снова закричала. «Как ты могла?» «Ты увела у меня моего любимого мужчину!» «Это я должна была сейчас быть его женой, жить вместе с ним, нося его ребенка!» «Как ты вообще посмела? Ты специально это планировала, да?» «Это ты нас тогда поссорила, чтобы завладеть тем, что мне принадлежит!» Марина еще собиралась что-то сказать, но Катя заговорила сама. «Знаешь что, Марина, я смотрю, ты на ошибках не учишься. Я никого и ни с кем не ссорила, и уж тем более никакое твое место не занимала. Вообще все получилось случайно. Тогда, после нашей с тобой ссоры, я поняла, что больше не могу тебя видеть каждый день. И не хочу больше жить напротив твоей квартиры. Я продала ее и переехала в другую, съемную, на первое время. Я хотела подумать над своей жизнью и определиться, чего же мне хочется, остаться в этом городе или уехать в столицу вместе с Ваней, чтобы начать все сначала». «Новую квартиру я сняла». Но в первую же неделю у меня перегорела проводка и пришлось вызывать мастера через фирму. Все мастера были заняты и ко мне на вызов приехал Дима. Он иногда подрабатывал в этой компании, когда было много вызовов. Мы оба удивились такому стечению событий. А оттуда уже все завертелось. Дима и Ваня так хорошо поладили еще с первой встречи, что Ванька постоянно у меня про него спрашивал. А когда он пришел к нам чинить прорыв, то вместо этого первые два часа они просто играли. А потом мы с Димой много разговаривали. Я рассказала ему о твоей ссоре с Лешей о том, как ты о нем отзывалась. Уж извини, но это было честно. Постепенно наши отношения стали развиваться, а потом мы поженились. И вот теперь я его жена, и мы вместе ждем ребенка. Тебе в нашей жизни места нет. Уходи и забудь о Диме. Твой запасной аэродром больше недоступен». Катя договорила и даже не дала Марине сказать и слова, Просто повернулась и ушла. Марина прислонилась к стенке подъезда и замерла, а потом вдруг разревилась и медленно сползла вниз, сев на один из чемоданов. Вдруг она явно осознала, что осталась совершенно одна. Леша ее выгнал. Дима теперь женат и, судя по всему, абсолютно счастлив. И только Марина, казалось, осталась одна у разбитого корыта. Все казалось ей таким несправедливым, но где-то в глубине души таилось сознание того, что она сама во всем виновата. Если бы она не была такой лицемерной и нерешительной, то все в ее жизни было бы хорошо. А теперь она оказалась одна, посреди незнакомого города, без друзей и близких, и совершенно не знала, куда ей пойти и что делать. Марина около часа просидела у подъезда в слезах, а потом поднялась и побрела с нам прочь. Она поехала на вокзал и села в ближайший поезд. Оттуда она уехала в соседний город, в котором начала новую жизнь.